Беспечность. Неряшливость. Изысканность. Месть. Безнадежность. Изворотливость. Любопытство. Это должна быть ежедневная процедура. Надежда, иллюзия, коль, коль, коль, коль, материнство, Клоуната импульс, независимость. Опасность Безмятежность Восход Отражение Встреча Знамение Когда это хочется? Решила.